Включают себе И одна у другой интересуется. Алка, ну что, вы с вместе еще или все? Разошлись. Куда я отвечает? Да нет, не вместе. Уже приличное время. Она спрашивает, а почему так? Вот такая идеальная пара была. Все с вас пример брали. Да вот вчера решила ему романтический вечер устроить. И присесть на колени. И так оротечно закинуть ножку ему на плечо. Но промахнулась и попала по голове. И выбила два передних зуба.